Выпуск начинается не с очень хороших новостей. Дело в том, что я записал серию, но к сожалению случайно ее удалил. И поэтому я вкратце вам расскажу, что я успел сделать. Я начал изучать раздел наполнения, сделал руническую матрицу и построил рунический верстак, на котором мы с вами будем создавать клевые инструменты, оружие и броню. На данном этапе наш верстак немножко нестабилен, и что-либо крафтить на нем сейчас просто какое-то самоубийство. Есть несколько способов стабилизации при помощи свечей, при помощи черепов, при помощи кристальных блоков и при помощи стабилизатора, который я как раз таки хочу сделать. Находится он в разделе Аурамантии, которым мы сегодня с вами займемся, но в этой серии мы стабилизатор сделать не успеем и скорее всего скрафтим мы его только в следующей серии. Вне серии. Я смог найти кое-что интересное, что меня и вас должно, в принципе, заинтересовать. Я, правда, не знаю, куда я это засунул. В общем, помните, я говорил о том, что мы с вами не сможем изучать ауромантию из-за того, что я не знаю, в каком предмете задержится аурум. Оказывается, есть такая штука, и называется это мерцающий лист. В нем содержится 10 аурума. А предлагаю это все сразу переделать в кристаллы. Я, правда, не помню, куда я уже успел закинуть кусочки кварца, потому что последний раз я записывал серию, так, недели две назад, если я не ошибаюсь. В общем-то, я сделал 23 виз кристалла аурума. Теперь, чем мы, в принципе, в ауруме можем и не нуждаться. И начать как раз-таки изучать аурумантию. Для того, чтобы закончить основы изучения аурумантии, нам нужно будет сделать маленькую ненастроенную линзу, которую я, к сожалению, до сих пор еще не смог сделать за все эти сколько выпусков? 14? В общем-то, для того, чтобы сделать эту линзу нам понадобится 5 аурма, которые мы сами не могли найти 10 при и 10 uh... не буду все-таки томись давайте мы с вами уже сделаем эту малую не настроенную линзу которая бьет нас чуть ли не с начала первых серий нашего с вами летсплея Мало не линза. О боже мой, мы с вами это сделали спустя сколько лет. Завершить. О боже, сколько тут всего читать. Можно я не буду это читать, пожалуйста? Оооо, мне это уже нравится. Мне это уже нравится. Походу мы будем с этой перчаткой ходить и отстреливать всех огнем. Но это чисто мои предположения. Потому что я полностью не знаю, как работает Ауромантия, к сожалению. А смотрите, огонь очень близко. Собственно, для конфигуратора линз нам понадобится две железных пластины, одна плита мистического камня, два. мистера мистических камня, вис-резонатор, каменный стол и золотой слиток. Вис-резонатор у нас, насколько я помню, имеется и лежит у нас в сундучечке. А, я его потратил вообще на перчатку, поэтому вообще без Б сейчас сделаем все. Делаем пластины. Делаем э, вис-резонатор. Где? Я что, кварц забыл? <связь> Блин. Какая жалость, а? <связь> Придется возвращаться, к сожалению. Кстати, мне вот интересно, что произошло с Василиском, который сидит у нас, собственно, вот в этом вот замечательнейшем месте. Ну, Василиск как Василиск, хорошо. Интересная вещица, конечно, но Василиск не самый дружелюбный, как мы поняли из прошлой серии. Особенно курицам. А что-то он темный. Ах ты мразь! Ах ты... О, это было так неожиданно! Ты тоже на меня решил полезть, да? Ты вообще кто? Не кричи, вот именно. Бля... Она так на меня, ну нап... просто, она меня очень жестко напугала. Дорогой мой верстак, я вернулся к тебе и мы сами сделали конфигуратор, линз, просто прекрасно. Так, что бы выкинуть? У меня вообще просто нет места. А, нам еще нужно будет изучить огонь. Знаете, где огонь у нас находится? Конечно, под котлом ведьмы. Так, сделали огневое. Сейчас мы с вами будем поджигать. Лишь бы эти деревья опять не загорелись, как старые добрые времена. Мы узнали что-то новое. Пока еще никто не сгорел. Пожалуй, потушим. И, собственно, закончим наше изучение. Что, осмотрите, а огонь очень близко. То, что необходимо открыть, это осмотрите, огонь очень близко. Что это, что это значит? Я же осмотрел. А, понятно, нам нужно умереть. <связь> Возрождаемся. И по сути, по сути, сейчас она у нас должно быть изучена. Да. А, завершаем, и, о боже мой, мы завершили исследование основы ауромансии. О боже, сколько здесь всего. Чтобы дойти до стабилизатора, нам нужно будет с вами пойти по ветке пьедестала подзарядки. Но я тут так смотрю, тут есть более интересные вещи, которые мы можем с вами изучить, например, магию стихий. А в чём? А чё бы и нет? Правильно. Думаю, что несложно будет использовать те основы, которые я изучил для освоения других элементов. Ага, наблюдения Ауромантии у нас достаточно. Аэра есть. Гелиум. Терра. Угу, сейчас надо будет, наверное, сходить за... Ой, о, о боже. За гелиумом. Слушайте, вам не кажется странным то, что мы с вами постоянно изучаем все именно ночью, когда выходят монстры? Нет, одного напрягает. Я тебя не изучал? Ты серьезно сейчас? Опа. Из этого нельзя изучить ничего нового, но я изучил. А, надо было изучить. Эффекты стихи, ага. Воздух. Этот эффект создает пару ветра. Он не нанесет много урона, но и отбросит все, что попадет мороз. Огонь может и разрушителен, но сильный холод способен быть настолько же опасным. И помимо прочего, способен заморозить врагов и заставить их еле ползти. Земля. Снаряды земли и камней, созданные этим эффектом, наносят значительный удар. Он настолько мощный, что даже способен разрушать блоки из более слабых материалов. И зачем это было сделано, извиняюсь, эффекты стихий. Ага, мы с вами это изучили. Понятное дело. Так, ладно, в эту сторону мы с вами идти пока что не будем, потому что я вообще не понимаю, что здесь и как делать, потому что я забыл посмотреть туториал. Поэтому сделаем просто пьедестал подзарядки. Черт, ты серьезно? Мне сейчас нужно было... Ладно, теория, так теория. А, как я это ненавижу. Исследование завершено искажение? Что? Появилось какое-то... Что это? Так, теорию мы с вами получили. Интересно, теперь мы можем сами сделать что-то в ау -романте. Все. Пьедестал под зарядки. Делается он просто прекраснейшим, простецким образом. Нам для этого понадобятся три камня, два алмаза, один золотой слиток и вис-резонатор. Че, с днем смекла... С лайка, Джон, получается. Шутку не спидел, а адаптировал. Вис-резонатор Два алмаза Один слиток золота И... Три камня, вуаля, пьедестал под зарядки у нас готов, он будет стоять где-то здесь, я пока, пока что его просто поставлю куда-нибудь вот сюда. Но ну, а на этом моменте я с вами прощаюсь, если вам понравилась эта серия, то обязательно подпишитесь на мой канал и поддержите меня своим лайком. С вами был я, Саша Ари, всем удачи и всем пока.